День Хорошо добрый, начинаем. на календаре 28 ноября 2018 года и в гостиной научно-креативной программы «Иной контингент» сегодня у нас очередной гость. Действительно, это премьерная пятерка, ее замыкает сегодня психолог Олег Георгиевич Бактияров. Приветствуем вас, Олег Георгиевич добрый день даже доброе утро можно сказать ну это у нас запись которая пойдет в эфир чуть попозже Ну, у нас э, в этом сезоне уже побывали в гостиной и математик и политик архитектор лидер городского сообщества а вот э, та особенность которую э, того цеха э, исследователей, которые вы представляете. Психонетика, вот это впервые. А что такое психонетика? Это призвание, профессия, социальная роль. Поясните, пожалуйста. Но сам термин психонетика возник следующим образом. Достаточно давно, в 1970 году, на конференции футурологов Киота, создатель электронной корпорации, футуролог Татейси Кадзума, ввел представление о 10 технологических укладах. Ну, уклады разные считаются, правильно? Вот. И на смену информационной эпохи должна прийти эпоха сначала бионетики, что-то вроде бионики, а потом психонетики. Ну, бионика, бионетика не состоялась как эпоха, и не состоялась по той причине, что нет соответствующих инструментов, Работы с живым. То есть мы умеем работать с неживыми системами, с тем, что можно построить из кирпичиков. А для живого нужны определенные средства. Ну, вот психонетика это обозначение того подхода работы с сознанием, который позволяет нам создавать то, чего в нашем сознании до сих пор как организованной системы нет. То есть, это психотехническая система, она использует определенные психотехнические приемы, которые, с одной стороны, интересны для людей на ну, плане развития вот, их внутреннего мира, освобождения от ряда обусловленности вот, и прочее, и прочее а с другой стороны позволяет ну, создавать вот те конфигурации в сознании, которых до сих пор не было. Вот это главная направленность психонетики. У нее mm -hmm. есть целый ряд практических приложений, но я бы сказал, что это скорее крошки с нашего стола. Олегович, ну вот в свете того, что крошки с нашего стола. А сейчас... Мы с вами беседуем, оговорив контекст, да, феномен сложности как вызов или угроза. Почему вот именно в текущий момент те э, знания, которыми вы обладаете, приобретают критическое значение? Ну, смотрите, мы сейчас имеем дело с процессами стремительно растущей сложности сложности там, социального устройства, сложностями технологическими и прочее-прочее. Методы управления этими процессами, к сожалению, не развиты. То есть мы остаемся на уровне, ну не скажу, там, скажем, там, 50-х годов управления, но, скажем так, вот на, на уровне 80-х годов управления процессами. И чем сложнее процессы, тем хуже получается это управление. Мы получаем целый ряд артефактов, которые наблюдаем вокруг себя. Смотрите, вот растет, стремительно растет область цифровизации мира, да? то есть вот те формальные приемы, которые мы используем для управления чем-то, для создания каких-то систем, построения окружающего мира из маленьких камушков, скажем, из кирпичиков. А работа с целостными процессами, с процессами, которые связаны с динамикой культуры, с живыми процессами, вот этого у нас нет, и нет по той причине, что нет соответствующих когнитивных инструментов, то есть нет работы с сознанием как таковое. Вот и сейчас в качестве компенсации этой растущей сложности, вот и нарастающей формализация как раз и необходимо обратиться к работе с сознанием. Вот, собственно говоря, вот это вот и является задачей. Ну вот, наши встречи проходят с вами накануне э, ваши премьеры, э, вашей новой книги воля над хаосом». Э, немного о ней э, расскажите, пожалуйста. Вот там рассматривается несколько проблем, которые сейчас существуют. Вот, ну смотрите, какие, с какими проблемами мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что на смену эпохи культуры Огромные эпохи культуры, когда культура определяла наше поведение, приходит эпоха технологий, То есть тогда, когда мы не ставим вопрос, зачем мы действуем, а вопрос, как достичь результата. Вот это становится нашей задачей сейчас. При этом культура оттесняется на периферию, хотя именно культура породила технологии, а не что-либо другое. Вот это вот тезис номер один, скажем, тот, который там есть. Мы сталкиваемся с тем, что в очередной раз усиливаются способы управления человеческим сознанием и человеческим поведением, но все это — способы управления извне, это не способы управления самим человеком. Посмотрите, вот развивается нейротехнология, да? Вот есть методики транскраниальной магнитной стимуляции, там, стимуляции переменным током различных нейронных структур, которые увлекут за собой изменения восприятия, поведения и все остальное они начинают использоваться для стимуляции активности человека, продления его активности, ну, равно как и распространение ноутрофных препаратов. Но все это действие со стороны на человека. Вот то, что мы хотим сделать, и то, что необходимо делать, это действие самого человека. А это означает, что мы должны найти у человека ту самую точку, из которой он действует. Вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда исчерпаны основные культурные и социальные проекты. Посмотрите, вот в 20 веке, Отыгрались три крупные идеологии, кроме них ничего другого не возникло. То есть я имею в виду либеральную идеологию, коммунистическую идеологию, национал-социалистическую идеологию. Но все это закончилось. Новые проекты не видны, мы все время перебираем старые проекты. Это означает, что мы должны выйти в ту точку в нашем сознании, из которой все это начинает создаваться. А проекты эти были реакцией на что? Эти проекты были реакцией на то, что произошло осознание культурной обусловленности человека. То есть культура задает нам ценности, средства решения, способы работы с окружающим миром. Но культура именно задает. И вот этот вот момент того, что с нами что-то делают, он вызвал попытку изменить эти отношения. Вот, но вот эта вот точка, из которой мы можем стать паритетными культуры, в культуре найдена не было. И это вот момент, который все-таки у нас присутствует в нашей жизни, в нашем сознании. Вот И отсюда It's возникает... Извините, да, вот можно, я... можно я... понимать, что вот эти а, сокровенные слова Эйнштейна «мы ничего не хотим знать, но все хотим понимать» сегодня обретают новую актуальность. Да, потому что понимание уходит, а знание становится формальным. И вот этот момент, он присутствует в нашей жизни. Эти формализация знаний означает, что все более и более простыми средствами вот управляется наше поведение, наше сознание. Смотрите, когда управляла нами культура, это были ценности, там совершенные формы, это была музыка, литература, живопись. Сейчас это более простые стимулы и все более и более упрощающиеся стимулы. Когда начинает создаваться виртуальная реальность, ну понятно, сказка о том, что мы будем жить в виртуальной реальности, это сказка. Вот, но, тем не менее, эта сказка отражает опасные тенденции. То есть тогда, когда окружающий мир подменяется, его симуляция. Вот, раньше посредником была культура, которая воспроизводила мир. Сейчас вот посмотрите, опросите людей, в какой картине мира они живут. Вот и вы обнаружите странную вещь. Еще 10 лет тому назад люди могли описывать мир, в котором они живут, описывать свою картину мира. Пусть хорошую, там, плохую, там, ошибочную или возвышенную это не имеет значения. А сейчас они, как правило, говорят: ну не знаю, в общем-то, оно может быть и так, и так. Видите? И вот этот вот возврат культуры вот, просто необходим. В каком-то смысле мы дошли до точки, до дна, в общем-то, в нашем движении. Сначала мы двигались от, от истины, ну, от церкви, скажем так. Церковь породила культуру, культура породила технологии. И это дно, от которого следует оттолкнуться. А оттолкнуться мы как можем? Только лишь опираясь на свое сознание, на свою волю, на ту свою свободу, которая у нас есть внутри. Но ее нужно суметь пробудить. Собственно говоря, и все, и все содержание книги, по большому счету. Ну, прекрасная презентация. Я думаю, наши зрители с большим интересом будут вчитываться, обсуждать, дебатировать и выносить новые темы для размышлений, в том числе вот в эфир программы «Иной контингент». А Скажите, вы недавно вернулись с нейрофорума из Петербурга, а коллега Татьяна Черниговская присутствовала ли там, и насколько вы сходитесь в понимании вообще парадигмальном вот проблемы сложности, с которой связаны и работы ее школы, и вашей? Нет, к сожалению, Черниговской не было. С мне интересно было бы, конечно, поговорить вживую, а не только слушать ее лекции. Мы лично с ней, к сожалению, не знакомы. Но понятно, что она затрагивает очень острые проблемы. Потому что смотрите, какая проблематика у нас существует. Ну, скажем так, вот проблематика в науке. Сознание является порождением мозга, или мозг — это не более, чем модификатор сознания сознание это некоторый нелокальный мир, вот или это результат работы наших нейронных структур. Преобладающая точка зрения это то, что сознание вот, находится как бы внутри нашей черепной коробки и порождается работой наших клеток. Но сейчас все больше и больше распространение приобретает, мне кажется, гораздо более перспективный взгляд на вещи, когда мы сознание рассматриваем как отдельный большой нелокальный мир, но столь же обширный, как тот мир, который мы наблюдаем перед собой, как минимум. Вот это означает что у нас есть некоторая активность сознания, которая может проявляться вне действия наших нейронных структур. И вот эта вот тематика, она становится интересной, создавая вокруг нее, то ведутся в основном сейчас обсуждения в областях, близких к нейронной науке, к психологии там, и так далее. Если позволите, уже сверяясь с курсом Иноконта, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот... Работы, размышления о феномене сознания и расколдовывание феномена землянского э, обитания, вообще постижение феномена землян, это задача равновеликие и схожие ли. Говорим ли мы о вообще, э, рас, опять же, колдовывание, очень подходящий термин. Феномен сферы на самом деле. Ну, смотрите, вот у нас есть термин «ноосфера», так? Под этим понимаются очень разные вещи на самом деле. «Ноосфера» — это Яра де Шардена, «ноосфера» Вернадского, скажем. И представление о сознании, как они в мире, они охватывают ну, разные сегменты, скажем так, реальности. То есть «ноосфера» — это что? Это сознание как таковое? Или «ноосфера» — это продукты деятельности разумных существ? Эти наосфера это то, что представляет собой весь массив культуры. Вот или наосфера это все-таки вот я говорю то сознание, которое реализуется в каждом отдельном человеке и в его продукте. Вот собственно говоря, вот здесь вот проходит линия, даже не скажу споров, но от каких-то принципиальных обсуждений. Посмотрите, вот сейчас появляются все новые и новые теории сознания, которые приближаются вот именно к этому пониманию. Сознание такой же мир как и то, с чем оно соприкоснулось в материи, скажем так, макромешное, как я ее называю. То есть соприкосновение сознания и материи, по сути дела, образует тот феноменальный мир, который мы наблюдаем. Вот и это расширяющееся соприкосновение. То есть с этой точки зрения, там 300 лет тому назад галактик не было, а 500 лет тому назад не было никаких ДНК. А вот расширяющееся соприкосновение, оно как бы порождает эту всю феноменологию. То есть, безусловно, оно что-то отражает, что именно мы сказать не можем. Мы только лишь как бы расширяем формирование того мира, в котором мы живем. Примерно так. Ну, тема, конечно, необъятная и да, нуждается в последователях-энтузиастах. В этой связи скажите, а как обстоят дела с выпестыванием ваших последователей, что вообще представляет собой школа Бахтиярова? Ну это не школа Бахтиярова, это все-таки там психонетическая сеть по обучению нашим техникам. Понимаете, вот школа Бахтиярова. Ну у меня там, ну, не спорю, там я начинал эту работу. Вот, но я могу сказать, что весь массив приемов, с которыми работают наши люди, это массив, который выработан же ими, в по большому счету. Понимаете, то есть есть психонетика как таковая. Существует сеть организаций, в которых происходит обучение нашим приемам. То есть в Москве, в Петербурге, там, в Ростове, в Киеве. Группы существуют, там, в Минске, в Челябинске, в Иркутске, в Красноярске, в Красноярске хорошая организация. Вот люди приходят и обучаются техникам. Некоторые из тех, кто обучается, вовлекаются в нашу работу. А наша работа, я говорю, тот смысл, который я в ней вижу, это не столько прагматические приложения. Вот они есть, они используются в фридайвинге, в экстремальных видах спорта там, и прочее, прочее. А приложение к созданию новых форм сознания. Вот сейчас вот тема, которая начинает она звучать, это формирование новых когнитивных инструментов. То есть не только то, что основано на логике расчленения мира на составные части последовательного описания, но ну, вот такие вот линейно-дискретные системы описания, но и те, которые позволяют уловить целостность системы, который позволяет управлять теми процессами, которыми за счет средств расчленения мира на составные части и построения из этих кирпичиков нового мира ничего не получается. То есть вот я сюда привожу пример, на который смотрят косы на самом деле. Можем ли мы превратить кошку в крокодила? Не можем, потому что у нас нет понимания целостности процесса, не потому что мы не знаем каких-то циклов. В биологии очень многие вещи изучены очень подробно. Вопрос не в накоплении знаний, а в их переформатировании. А вот касаясь проблематики вот иного контингента, это связано еще и с тем, что, ну представьте себе проблема там не сегодняшнего дня, а на послезавтрашнего. Начнется расселение действительно разумных существ по разным планетам, в разных условиях. Мы должны их уподоблять Земле, или мы должны уподоблять себя этим условиям, преобразовывать себя. Вот речь идет о том, чтобы научиться преобразовывать живое существо таким образом, чтобы оно могло жить и в условиях ну, достаточно жаркого климата, скажем так, на Венере, достаточно прохладного, разряженного на Марсе, в космическом пространстве и так далее. А как это сделать? Каковы преобразования должны быть? Для этого и нужны те когнитивные инструменты, которые позволяют нам работать с процессами такого рода. Вот об этом речь и идет. Ну прекрасно. А насколько ваши, опять же, коллеги посвящены, знакомы с этой достаточно актуальной, теперь действительно прагматичной, проблемной задачей по отработке на земле культуры и, соответственно, инфраструктуры? адекватные для целей последующего обживания объектов Солнечной системы, в частности, действительно, и Марса, и э, спутников Луны, астероидов и так далее. Вот они э, уже включились в этот процесс? Нет, нет. У нас, я говорю, вот тот сегмент, который у нас есть, который соприкасается с этой задачей, это разработка тех методов понимания процессов, которые протекают в живом организме, с целью выработки средств управления этими процессами. Ведь мы же процессами не управляем. Мы, да, там в определенных пределах управляем функционированием системы, но не ее развитием и не определением траектории. Для того, чтобы изменять траекторию развития живых существ, для этого необходимы другие средства анализа, понимания и воздействия. Ну, смотрите, вот что такое целостная система. Я ссылаюсь на определение Георгия Смирнова, ну, это фундаментальные работы по целостности. Более сильных работ просто в мире не существует. Хотя основные тезисы у него были высказаны уже в 83 году. То есть он подошел к принципиальному барьеру. Ссылочку. Пожалуйста, том, пожалуйста, тогда на этой работе Смирнова. Да? Ссылочку в комментариях к нашему ролику. Пожалуйста, заранее просим оставить. Итак. Хорошо. Смирнов логика целостности его последняя работа. Ну, сейчас он готовит свою фундаментальную, окончательную работу в этом плане, я бы сказал. Это... Определение Смирнова, фундаментальное определение. Целостность — это та система, которая может быть задана путем кругового взаимоопределения ее свойств. Это означает, что мы не можем начать описание системы с какого-то конкретного свойства. Понимаете, вот перед нами там там, нечто размером там 2 на 3 метра, скажем так. Оно не размером 2 на 3 метра, но включается во что-то другое. Значит, должно быть некоторое исходное свойство. Исходное свойство, которое охватывает всю целостность системы. Для нас это смысловое переживание. Когда мы видим перед собой очень большой объект, у ну, дерева огромное дерево, мы его схватываем целиком, без деталей. Мы увидим другое дерево. Мы не сможем описать, чем оно отличается по деталям, но мы его воспринимаем по-разному, одно и второе. И здесь возникает задача превратить это в смысловое переживание в некоторый действующий инструмент. Вот тогда мы начинаем понимать целостность. Есть более близкая задача. Ну, понятно, для того, чтобы преобразовать кошку у крокодила, для этого нужны... Олег Георгиевич, я не скажу, что э, меня тревожит регулярно э, повторяемый вами термин «управление». Неужели психонетик – это наблюдатель, который отстранен от самого социально-психологического культурного процесса, некий ментор, который знает наперед за других, что есть верность? Или же все же э, вы говорите о его включенности в этот процесс, как актора, процесс самоорганизующегося взаимодействия, коммуникации. Э, вот здесь разъясните, пожалуйста. Нет, меня интересует не наблюдение со стороны. Вот наблюдения со стороны их достаточно много, концепций создается много. Да. Единственная концепция — это та, которая позволяет управлять процессами. То есть здесь задача — выход на управление процессами. Процессами, ну вот Ближайшие к нам процессы, которые находятся в сложном, печальном положении, культурные процессы. Вот здесь есть определенные проблемы, которые возникают. Цивилизационные процессы, которыми мы не управляем. Мы вмешиваемся, совершаем какие-то отдельные действия, и противники совершают действия, еще кто-то совершает действия. А в результате мы видим траекторию развития цивилизации, которую никто не предполагал. Идут свои собственные процессы. Это нужно понимать и нужно уметь воздействовать на них. То есть, когда мы говорим о воздействии на живые процессы, живые процессы это одновременно и биологические процессы в живом существе. Вот это и процессы планеты как действительно организмического начала. Потому что посмотрите на тончайшую систему саморегуляции на Земле, по крайней мере. Нам трудно говорить о том, что происходит на других планетах, но Земля — это тончайший саморегулирующийся механизм, работающий чрезвычайно в узком диапазоне. Представьте себе перепады температуры в космосе там, от минус 270 градусов до десятков миллионов градусов. А у нас да, там маленькая тонна. А, да. да, да. И это существует, понимаете? А мы этого не понимаем как. Вот мы видим климатическую динамику и пытаемся в нее вмешаться, там, изменять концентрацию парникового, газов и прочее, прочее. Мы не понимаем, что мы делаем вообще по большому счету. А Ой. понимание должно быть. Для этого нужны средства. Тогда только лишь мы можем управлять. А то вот мы сейчас нам начнем парниковые газы сеть, ограничивать. Но Земля позаботится о каком-то другом процессе. Понимаете? Олег, давайте немножко тогда поразмышляем вы регулярно ссылаетесь на недостаток э, средств и соответствующих методик э, значит жанров ну вот э, сама гипотеза идея о возможности выстраивания такой поисковой созидательной коммуникации через э, формат проектного театра немножко об этом ну, смотрите, вот идея проектного театра, ну, скажем, не практика, которая у вас существует, у нас просто другая немножко практика, но эти идеи достаточно близки, потому что если мы хотим создать некоторую модель чего-то, мы должны подойти к этому не с обычных позиций, когда модель примитивнее процесса, который мы моделируем, а создать своего рода гипермодели. Понимаете, вот когда мы говорим «проектный театр», мы используем два очень важных термина «проект». Правильно, то есть мы что-то проецируем. Номер. Проектируем. Феномен, для себя. Проект. Идиот, поскольку это мы реализуем, мы реализуем уже на чем-то, не в тексте, не в схеме, а реализуем в каком-то живом действии, которое, пускай там театр, это не не все человечество, это, смотрите, не вся вселенная, но тем не менее сущность-то он таку, потому что театральное действие, ну правильно построенное театральное действие, оно фактически уже является маленьким органическим образованием, то, из чего все остальное может произрастать. Никакие абстрактные системы этого не дадут. Абстрактные системы позволили нам построить там, водопровод, там, космические ракеты, но управлять движением нет, мы его не понимаем. А на театре это видно. Вот я бы даже сказал, что театр — это не модель социума, это гипермодель социума. Гипер, поскольку туда можно вносить многие элементы, отсутствующие в окружающей среде. Вот я говорю, театр, например, может концентрировать у себя культурные вещи, культурные продукты, культурную ориентацию. А в окружающей среде мы видим объединение этого дела, правильно? То есть С вот я говорю, зрения, он интересен тем, что это гипермодель может быть. Да. Чуток еще продвинемся. С вашей точки зрения, что сдерживает тогда включение ваших коллег в формирование? Раз, развитие этого эксперимента проектного театрального. Ну, понимаете, ведь люди все-таки находятся в рамках своих стереотипов. Вот есть правила действий. Пойди туда, возьми то, нажми на такую кнопку, правильно? Как только человек выходит за рамки стереотипов, у него начинаются некоторые внутренние проблемы. И вот это, увы, характерно для большинства людей, тут ничего не поделаешь. То есть люди для психонетиков, а? в том числе свойственны эти недостатки психонетикам. А вот психонетика – это то, что должно это преодолевать на самом деле. Так, и вот, и и вот и проверка, как говорится, на стойкость, на крепость <свят> и дееспособность, <идея>, <свят> не так ли? Ну, вот ну, да я, я говорю, ну, давайте попробуем, потому что, смотрите, сейчас формальная сторона дела, она как-то хорошо сложилась. То есть есть там сеть организаций, которые ведут вот, наши разработки. Есть, вот возникает сеть клубов мышления, у которых там три четверти будут отданы обычным стандартным вещам, но какую-то четверть мы в состоянии создать, как нестандартный поиск, Правильно? То есть вот какая-то организационная основа для этого есть. Необходима mm. внутренняя активность, которая позволяет нам... Действовать помимо стереотипов. Вот это вот одна из задач, которая возникает сейчас. Конечно. Ну, значит, речь о добровольцах, да? И Я думаю, да, что да. многие из э, них, посмотрев этот наш эфир, э, отреагируют и проявят, в общем-то, готовность включаться в этот удивительно еще не исследованный и потому венчурный э, процесс поэтому здесь нужно взаимодействовать. Извините, что я перебил, в общем-то. Да это у нас… Посмотрите, вот здесь есть же интересные подходы. Вот у вас выступал же да? Да. Наташ, интереснейший подход-то на самом деле. Вот его резомо, вы знаете, это подвиг, который он совершает. Все это разнообразие. это подвиг. самым. Хорошо. Олег Георгиевич, ну, у нас э, ключевая тема сегодня, э, повторюсь, сложность как вызов или же на самом деле угроза. Э, мы можем как-то резюмировать сегодня произнесенные, вот э, для того, чтобы э, понять, э, какой вклад мы сегодня способны внести именно в Гармоничное существование в этом очень сложном, необычном, бросающем действительно нас из одной крайности в другую мире. Вот. В итоге, ну, небольшое резюме с вашей стороны. Посмотрите, если мы рассматриваем сложность как угрозу, от угрозы мы должны защищаться и бежать. Если мы рассматриваем как вызов, на вызов мы должны дать ответ. Это мы должны рассматривать как вызов действительно, потому что это побуждает нас отвечать на это. То есть в ответ на растущую сложность окружающего социального мира мы должны дать ну, вот, некоторое усложнение внутреннего мира, движение внутрь сознания. То есть вот тогда движение вовнутрь и движение вовне начинают уравновешивать друг друга, вот и жалко, конечно, что движение внутрь сознания у нас идет как ответ на вызов, а не наше активное действие. Вот. Но тем не менее, хотя бы даже так. Понимаете, существует европейская физика, очень развитая, других физик не существует в этом мире. Вот, но существует буддийская психология, очень тонкая, очень развитая. Это не значит, что мы должны воспроизводить те формы, совершенно нет. Мы живем в другом мире, у нас другие ценности, другие задачи. Но тем не менее, вот какое-то освоение областей сознания близких ну, к нашей обычной жизни, ну, там все-таки произошло. Вот наша задача пройти дальше, Понимаете? начать действительно движение в сознание, как таковое. Тогда и будет уравновешиваться та сложность, которая идет рядом с нами. И мы тогда не будем от нее зависеть. Мы будем создавать эту сложность. Да вот это, мне кажется, вот главный пафос всего того, чем мы должны заниматься. Не скажу, занимаемся, но должны заниматься, скажем так. И тогда уж неизбежный от Инноконта вопрос гостю. А, честное будущее. Что это такое для вас? Понимаете, ну, у меня на этот счет все-таки взгляд немножко другой. Мы живем в искаженном мире, и следствие искажения — это те ошибки, которые мы совершили как сознание. Тогда, когда предоставили обуславливающим факторам ведущую роль в нашей организации, в нашем создании. Вот я вижу здесь, не знаю, как насчет честного будущего, но, по крайней мере, вот расширение понимания мира, понимания себя и понимание искажения, которые постоянно искажают все то, что мы пытаемся сделать. Вот это, вот, я бы сказал, формулировка честного будущего, ну, для меня, по крайней мере. Ну, в любом случае, это уже достойный вклад в ту палитру, которая формируется да, вот в нашей программе, многообразие видений, которые и создает эту гармонию. А ваши труды, старания ваших учеников, последователей, я полагаю, будут только лишь развивать и укреплять это единство. Ну что ж, будем тогда завершать. Ждем, коллеги, зрители, ваши комментарии, вопросы, предложения. Подписывайтесь на наш канал, соответственно, приходите в гости. С вами были Олег Георгиевич Бахтияров, психолог, лидер школы психонетики. Москва и я координатор научно-креативной программы «Иной контингент» Назым Сайкулин. Спасибо вам большое, Олег Георгиевич, что нашли время посетить нас и поделиться своими очень ценными э, сокровенными мыслями. Всего доброго. Спасибо за приглашение, как, как мы всегда заканчиваем наши занятия. Спасибо за сотрудничество. Мы того заслужили. Всего доброго. Да, bueno. да.